никто и ничто не может сделать меня счастливым это лично я позволяю делать меня счастливым или несчастным если честно я был шокирован когда я это осознал и как выясняется психологи это оказывается называют ответственностью то есть когда я сам себе начал говорить, я решаю, кто и что влияет на мое движение, на моем жизненном пути. И вот каждый раз, как только я расстраиваюсь, ну когда хорошее настроение, тяжело же, да, это как бы отследить. А вот как только начинаешь грустить, начинаешь задавать вопросы, кто и что это сделал, да, то есть чаще всего это какое-то событие повлекло. И события либо с процессами связано с людьми или еще с чем-то и задав себе вопрос то есть что за фигня а? я понимаю что это я принял решение погрустить на основании этого события и если это сделал я я начинаю это понимать осознавать я ровно точно так же могу это изменить я могу сказать парень а теперь прими решение что это тебя не беспокоит и жизнь изменилась.